Согласитесь, такое словосочетание как язык любви достаточно знакомо людям и, как правило, оно означает, каким образом я пойму, что меня любят. И психологи предлагают пять вариантов в любви, я их даже перечислять не буду. Однако, когда... Женщина или мужчина выбирает один из предложенных языков любви. Как-то удовлетворение он от этого не получает. Более того, не так редко эти же люди, пройдя путь саморазвития, обращаются к психологам по разным причинам. То ли это проблема, не могу найти партнера, соответствующего или подходящего, да? то ли проблема, частые конфликты и тому подобного рода вещи. Так вот, что такое язык любви? Давайте чуть-чуть поговорим об этом. Про шаблоны я уже рассказала. Язык любви – это действительно тот язык, на котором лично я, обращаю внимание, лично я понимаю, что передо мной любимый человек. То есть, откуда берется этот язык любви? Давайте начнем с этого. Предложенные психологами варианты – это варианты «мне приятно когда». Да? И тогда они назвали это языками любви, языками внимания. То есть, если мне кто-то, допустим, подарил подарок, то мне это нравится. Не умоляю этого значения. Однако, когда мы начинаем общаться более плотно, то есть, когда мы понимаем, что мы пара, либо живем вместе, либо мы поженились, мы семейная пара. Вот тогда у нас включаются чуть-чуть другие языки. Итак, вернемся в далекое детство. Да-да-да, как всегда, корни растут там. А до семи лет, как я и говорю, во всех почти видео, формируется картина мира человека. И там есть так называемый портрет любимого человека. Что значит портрет? А, как выглядит любимый человек? А, как имеется в виду некоторые, очень сильно некоторые внешние моменты. А, как правило, наши партнеры внешне не похожи на наших родных, родителей и так далее. Поэтому это не самое важное. А вот как себя ведут мои любимые люди, вот это для меня в итоге становится языком любви. Если я привыкла, что моя мама показывает женственность, моя мама показывает, что она рассказывает мужчинам, как с ней вести, как с ней нельзя вести, то у меня этот процесс вырабатывается, и я понимаю, что я могу делать то же самое, и мой партнер понимает мой язык. Ибо если моя мама так делала, и папа понимал ее, значит, вот они два любимых человека, они так себя ведут. Если мама показывает женственность, показывает, как с ним можно нельзя, но папа не понимает этого, и тогда... Мой партнер не понимает этого, потому что я в семье видела, что любимый человек не понимает те послания, которые посылает ему мама. Возьмем самые такие серьезные языки любви, если можно так выразиться. Пожалуй, я расскажу историю. Это совершенно реальная история, совершенно реального человека. Ко мне она пришла почти в таком виде, как я ее рассказываю. А, парень сошелся с девушкой, как это модно нынче для здоровья У них был хороший здоровый секс а, Пока длилась влюбленность 3-4 месяца, все было прекрасно а, И потом начались какие-то давления, волнения, что-то не так, что-то еще как-то А так как это отношения для здоровья, назовем их так Молодой человек решил, что давай расставаться Девушка сказала, да, давай расставаться. И каждый раз они пытались расстаться, в итоге что-то у них как-то это все очень сильно не получалось. А в итоге парень, недолго думая, решил, что можно а, сделать очень больно и плохо этой девушке. И тогда она сама отпадет, потому что так себя вести некрасиво в его картинке мира. Он а, собрал весь лексикон матерных слов а, набрал ее номер телефону, обложил ее всеми, всем своим лексиконом, а, при этом добавляя, знаешь, в жизни я так никогда не делаю, ни до, ни после. Угу. А, и положил трубку в полной уверенности, что их отношения закончились, и больше она его не тронет, не позвонит, потому что то, что он сказал, пережить невозможно. Каково же было мое удивление, говорит он. Когда эта девушка стала шелковой, мы даже сошлись. Но я помнил, как мне дались э, эти хорошие моменты. И знаешь, я себя начал ловить на мысли, что мне хочется ее ударить. Я не бью женщин. И я ее в итоге бросил, потому что я понял, что рано или поздно я не сдержусь что это было, спрашивает он меня. Вот это и был язык любви. когда-то тогда-то эта девушка она кстати уже разведена и скорее всего ее муж так себя и вел бил, обзывал и так далее. вот только такое поведение скорее всего она видела у кого-то в семье либо папа, либо дедушка, либо бабушка, либо мама. И тогда она понимала, что любимый человек, ведь у нас любимый человек и папа, и мама. И тогда любимый человек себя так ведет, когда все было хорошо и с телом и с душой. Первое время у нее наступило состояние, когда ей стало интересно, как к ней человек относится. Потому что как, пока ее не бьют, пока ее не обзывают, она не понимает, как к ней человек относится. Ты кто? Он не проходит идентификацию. А вот когда ее обозвали, ху, слава богу, родные люди. Угу. А -а -а -а. Очень часто люди хотят, не меняя языков любви, восприятия любимых людей, менять партнеров, чтобы они себя начали вести по-другому. Господи, если бы это было возможно. Дело в том, что есть система «Я-мир». Это тоже очень частая моя... Мой пример, моя категория по Эридору я говорю. Почему я так говорю? Потому что, если вы заметили в этом рассказе, потребность в битие, была у самой девушки. Парень и удивлялся, почему он себя рядом с ней ведет так. Потому что обычно он так не делает. Он говорит, я ни до, ни после так себя не вел. И он прекрасно понимал, что два метра ростом и 120 килограмм веса, если э, приложат эту девушку, то в лучшем случае она останется жива. И он понимал о последствиях. Поэтому, собственно, он ее оставил. Потому что он не бьет женщин. Для него это значимая вещь. Когда однажды мне позвонила женщина и сказала, «Вы знаете, меня бьет муж, что мне делать?» Я ее спросила, вам сказать правду или посочувствовать. Ах, к сожалению, люди очень хотят зачем-то слышать правду. Я ей сказала, приходите к психологу, уберите свою потребность в битье. Вот тогда я услышала все и про русских мужчин, и про страну, и про психологов. В общем-то, это же удобно, когда я хочу, чтобы другие поменялись, и тогда мне будет счастье. Если я видел, что изменились мои родители, мне так иногда рассказывают. У меня папа пил, ну, знаете, он сейчас уже давно не пьет, но был какой-то период. Возможно, это тогда помощи не требуется, хотя обычно требуется, потому что пока у папы были такие пристрастия, очень часто, когда мне приходят и рассказывают, у меня муж пьет или жена пьет, я спрашиваю, кто пил, мне рассказывают, что это были либо папа, либо мама, либо оба. То есть всегда есть с кого лепить пример. Вот. Я понимаю теорию, что мы можем выбрать родительский либо антиродительский путь, то есть мы можем для себя решить, что мой избранник так не будет делать. Иногда мы можем так решить, но у нас не получается. Иногда можем так решить и получается. То есть язык любви ⁇ это то поведение, которое мне надо от любимого человека, чтобы я была спокойна, что меня любят. Сюда мы можем вписать ревность, сюда мы можем вписать битье. Сюда мы можем девиантное поведение, алкоголизм и все что угодно вписать. Сюда же можем вписать обнимашки, целовашки и тому подобного рода вещи. То, что мы все хотим добра и все хотим, чтобы меня любили. ну Собственно, это и происходит. Но мы-то хотим это другим способом. Хотите нормализовать свой язык любви и вернуться к пяти базовым языкам любви? когда это подарочки, внимание, присутствие и тому подобного рода вещи, тогда, пожалуй, вас ждет плодотворная работа со специалистом. Сказать, что она будет занимать много времени, на мой взгляд, нет. Но это зависит, во-первых, от человека, а во-вторых, от его желания работать. Потому что, как вы видите по приведенным двум примерам, те люди, которые имели эту проблему, они ее связывали с чем угодно, кроме себя. Поэтому, как правило, такие люди меняют своих партнеров, а не себя. Буквально недавно у меня был молодой человек, который очень хотел поменять свою спутницу жизни. И когда я ему сказала, что это вы не хотите, помолчу чего, а он честно сказал, что вы как психолог мне не подходите. Иногда я бываю рада, когда меня освобождает от большой кропотливой работы, а иногда мне очень жаль, что люди ходят по свету в надежде встретить того самого или ту самую, которая наконец-таки будет ему идеально подходить. Посмотрите на своих родителей и... Ответьте себе на вопрос, почему с вами ведет себя так ваш партнер. Иногда бывает два партнера совершенно противоположных. Один, допустим, рохля, а второй тиран домашний. Так бывает только в том случае, когда родители были очень разные. То есть мы опять далеко от моей теории, не ушли. Ну Сказать, что она моя, это очень громко сказать. Естественно, только ленивый не сказал про то, что мы э, пишем свою историю жизни, начиная с рождения. Неудивительно, что она у нас э, пишется оттуда. А во взрослой жизни мы уже начинаем делать привычные выборы. И как говаривал психиатр Литва, когда к нему попала женщина с привычным выбором алкоголиков, когда ее вылечили от невроза, она попала в очень плохом состоянии. С одним из людей она в, палате познакомилась, в палатах познакомилась. И тут вдруг привозят алкоголика. Угадайте, за кого она вышла замуж. К счастью, психологи не психиатры, и они могут работать с этим, но только с вашей помощью.